Где и как заработать 10 тысяч рублей за один день на подарки к Новому году? И не только на подарки. Все ответы на вопросы вы найдете в этом ролике. Как вы видите, мой заработок в интернете сейчас составляет более 10 тысяч рублей в день. Если вы хотите зарабатывать 10 тысяч рублей в день с минимальными вложениями, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денежного прилива! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик «Заработок в интернете с вложением 10 тысяч рублей в день», «Пассивный заработок 10 тысяч рублей в день». Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 10 тысяч рублей каждый день в новой компании «Альянс Трейдинг.ми», которая стартовала вчера.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах от 120% до 800%. Срок действия депозита 24 часа и 72 часа. Минимальная сумма вклада 100 рублей, начисление прибыли каждую минуту. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 6 тарифный план, то есть 500% за 24 часа, и проинвестируете также, как и я, 10 тысяч рублей, то наша прибыль составит 50 тысяч рублей. Чистая прибыль 40 тысяч. Рублей. Друзья, также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании Альянс Трейдинг. У участников на данный момент 491 человек. Проинвестировано более 800 тысяч рублей. Выплачено более 200 тысяч друзья также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений то есть на реферальной программе реферальная программа 5 уровней глубину 13 процентов 3 2 процента 1 0,5 друзья также вы можете скачивать мои видеоролики загружать их себе на канал тем самым вы будете зарабатывать без вложений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 Доступная сумма для вывода у меня 48 тысяч рублей, сейчас я ее выведу. Сумма выплаты 48 тысяч рублей, платежную систему я выбираю PR. Друзья, статус у моей заявки ⁇ Успешно ⁇ также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта ⁇ Проект платит ⁇ Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 47 520 рублей выплата с проекта Альянс Трейдинг. Друзья, проект платит. Но ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 10 000 рублей. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 10 000 рублей. Друзья, сейчас 10 000 рублей я переведу на данный PR-кошелек и мы с вами продолжим.